Один Хайлендер хорошо, а два лучше. Рассудили в компании Toyota и выпустили новый кроссовер с таким же названием, но украшенным приставкой Grand. Новинка рассчитана в первую очередь на американский рынок, где большие паркетники пользуются устойчивым спросом. Гранд Хайлендер крупнее своего неполного тески по всем направлениям. Причем разница в длине более чем внушительные 17 сантиметров, которые фактически разносят эти кроссоверы по соседним классам. Гранд Хайлендер должен понравиться большим семьям, ведь при трех рядах сидений, на которых хватит места даже взрослым пассажирам, у машины остается еще и внушительный багажник объемом без малого 600 литров. Это может быть актуально для мам, которые возят многочисленных отпрысков в спортивные секции. Если третий ряд сложить, то объем полезного грузового пространства и вовсе вырастет почти до трех кубометров. Так что размер в данном случае действительно имеет значение. Кстати, средний ряд может быть как трех, так и двухместным. Во втором случае это два больших отдельных кресла. По салону разбросано 7 разъемов USB и аж 13 подстаканников. Впереди два 12-дюймовых монитора, один из которых представляет собой опциональную цифровую приборку. Проекционный дисплей также доступен за доплату. В основе обоих Хайлендеров лежит платформа GAK, предполагающая поперечное расположение двигателя. Но что касается кузовных панелей, то здесь унификация отсутствует вовсе. С точки зрения внешности Grand Highlander — это отдельная модель, дизайн которой создавали в калифорнийской студии Kelty. А вот в части выбора моторов сходство куда больше – два начальных двигателя такие же, как на обычном Хайлендере. Базовый турбомотор мощностью примерно в 270 лошадок сочетается с восьмиступенчатым автоматом, а гибридная установка развивает 246 лошадиных сил, и в ее составе трудится атмосферник объемом 2,5 литра. В обоих случаях покупатели могут выбирать между передним и полноприводным исполнением. Самая дорогая версия приходится родней новейшему кросс-седану Toyota Crown. Бензиновый турбомотор плюс электродвигатель развивают 367 лошадиных сил и разгоняют Grand Highlander до сотни менее чем за 7 секунд. Оба Highlander будут выпускать на американском заводе Toyota в штате Индиана. Первые покупатели смогут получить машины летом текущего года.